здравствуйте сегодня 1 декабря и мы наконец-то вместе с вами дождались цветения нашего фаленопсиса за развитием вот этого цветоноса мы с вами наблюдали три с половиной месяц вот такой цветонос у нас получился Здесь 6 бутончиков, было бы семь, но первый бутончик не расцвел. я думаю, потому что э, месяц назад я повернула цветочек вокруг своей оси, другой стороной к свету, и он начал вянуть, вял, и отвалился. И вот этот цветочек расцвел сегодня, 1 декабря. Но на этом цветоносе еще есть вот такая веточка. Вот чуть выше тоже Вот делается веточка. И чуть ниже... По цветоносу сейчас. Видите, тоже или веточка, или цветочек. Но больше всего, что веточка будет. Также у этого растения у нас есть второй цветоносик. До свидания. Это был отчет о росте цветоноса. До новых встреч!